Вашему вниманию квадроцикл SpeedGear Force 500. Модель оснащена мотором 500 кубических сантиметров. Двигатель верхневальный. Кстати, впрыс будет карбюраторный, так как это базовая версия. Мощность двигателя будет порядка 36 лошадиных сил. Уже будет водяное охлаждение и установлена коробка вариаторная то есть будет также и повышенная пониженная передача нейтральная, задняя и паркинг а также оснащен, квадроцикл оснащен механическим запуском вот сзади независимая подвеска А-образные рычаги и амортизаторы масляные которые регулируются по жесткости а также будет установлен уже и стабилизатор поперечной устойчивости. Задние тормоза находятся сразу на кардане. Вот. Установлены 12 диски с протекторной резиной. Вот. Спереди также самая независимая подвеска, А-образные рычаги. Такие же амортизаторы масляные, которые регулируются по жесткости. И дисковые тормоза на каждом колесе. Установлена также лебедка, с помощью которой можно выезжать. Ну, то есть, когда цикл вытянет вот эта лебедка. Работает он... приборной доске есть абсолютно все есть спидометр вот суточный пробег общий пробег можно выставлять с помощью кнопок которые находятся на боковых панелях будет указана передача то есть повышен пониженная повышенная нейтралка задняя паркинг блокировка дифференциала также будет вот на этом окне показано включен полный привод либо задний Здесь э, тахометр и уровень топлива. По правой руке на, на руле установлено переключение э, приводов. Оно электронное. И также сама самоблокировка дифференциала межосевого. Слева установлено управление лебедкой. Сигнал, аварийка. Стоп-двигатель, повороты, запуск двигателя и свет. Свет реально мощный, стоят большие фары, которые отлично светят. Есть спинка для заднего пассажира, чтобы вдвоем ездить, то есть это удобно. А также установлены э, спереди и сзади грузовые А Также установлен э, емкость для воды. То есть... И также само возле замка зажигания установлена прикуриватель. Замок даже. Тормоза здесь идут как, в, как и в автомобиле, то есть тормозить все четыре колеса. Можно тормозить как и педалью, так и э, ручные тормоза есть. На руле есть также ручник. В принципе, все.